Добро пожаловать на канал Exponents. Ранее мы уже говорили, что основой математики является число. Что это такое, с чем вы едят? Разберемся сегодня. Вы можете меня спросить, зачем ты сейчас посвящаешь целую лекцию числам, если ты уже достаточно сказал о них в прошлой лекции? Ну, знаете, если сказать телефон, это не научит им пользоваться. Из прошлой лекции вы уже знаете, что математика – это наука о счете. Конечно, хотя бы один из вас наверняка задастся вопросом. Может быть, это, конечно, всем понятно, очевидно, но все же, для полноты картины. Что такое счет или вычисление? Вообще, описать это понятие можно. Оно такое же абстрактное, как и число. Ну, давайте попробуем. Берем одно или несколько там чисел проводим с ними какие-то преобразования, как-то их трансформируем, крутим, вертим, и в итоге получаем одно число, которое называется результатом. Но если более научно, вычисление – это процесс преобразования одного или нескольких чисел по определенным правилам с целью получить результат, новое число. Мы этим и будем заниматься, распределять правила преобразования чисел, которые так или иначе, хотя бы немножечко, но могут быть нам полезны. Есть такая штука, как система счисления. На самом деле их настолько много, что при желании, если вы меня попросите, и если будет такой вот масштабный отклик на это дело, тогда системам счисления, истории их развития, ветвлением, категориям, этому можно посвятить целое видео. Ну а здесь и в последующих лекциях мы будем использовать с вами наиболее понятную для большинства людей систему счисления. Ее называют десятичной. Ее удобство состоит в том, что мы можем отразить каждую цифру пальцами рук. Число 0. Все пальцы рук зажаты. Число 0 обозначает отсутствие чего-либо, ну или просто ничто. 1. Один палец разжат. Число 1 обозначает что-то единственное. Число 2. Два пальца разжаты. Число 2 обозначает пару чего-либо. 3. Три пальца разжаты. Число 3 Выражает количество или обозначает тройку чего-либо. Число 4. Четыре пальца разжаты. Число 4 обозначает две пары чего-либо. Число 5. Пять пальцев разжаты. Число 5 обозначает пару и тройку чего-либо, взятые вместе. Число 6. Шесть пальцев разжаты. Число 6 обозначает две тройки чего-либо, взятые вместе. Число 7. Семь пальцев рожжатых. Число 7 выражает пару и еще одну пару и еще тройку, взятые вместе. Число 8. 8 пальцев разжаты. Число 8 обозначает 4 пары чего-либо. Число 9. 9 пальцев разжаты. Число 9 обозначает 3 тройки чего-либо. Число 10. 10 пальцев разжаты. Число 10 обозначает... Пять пар чего-либо. По какому принципу строятся числа побольше? Вот сейчас мы взяли и перечислили все одноразрядные или однозначные числа, как их называют. Ну, это за исключением десятки. Их еще можно записать как 0,1, 0,2, 0,3 и так далее. Это будет означать, что в числе 0 десятков и 1, 2 или 3 единицы соответственно. Но чтобы вам стало совсем понятно, о чем я говорю. Посмотрите картинку по ссылке, находящейся в описании этого видео. Там вы найдете все числа, все разряды, все, что необходимо для того, чтобы понимать и оперировать структурой числа. Что же теперь вы знаете, как обозначать числа, если они известны? Ну а что же делать, если число заранее неизвестно или там, может принимать какое-то несколько значений из какого-то диапазона? Ну тогда все вообще совсем просто. Это число тогда не цифрами записывают, а все число целиком обозначают какой-нибудь латинской буквой. Цифры, обозначенные латинскими буквами, называются переменными, иногда неизвестными, в зависимости от того, что мы решаем или куда мы пихаем эту цифру, обозначенную буквой. Некоторые латинские буквы, но ну не только латинские, еще греческие используются, но об этом мы с вами еще более развернуто поговорим в последующих лекциях. Существуют такие названия, такие буквы, которые уже зарезервированы определенными значениями чисел. Если такие буквы зарезервированы, тогда они называются постоянными или константами. Их много. Сегодня вы узнали больше о числах. Возникли вопросы, предложения? Может быть, хотите высказать мнение? Пишите в комментарии. Именно вы, да, вы, зритель этого ролика, определяете, насколько качественным канал может быть для вас. У вас есть какая-то интересная, неординарная, ну или самая обычная задача? Хотите знать, как такие решать? Тогда присылайте эту задачу, поддержав канал в комментариях к донату. Все задачи, которые вы пришлете, будут разобраны в конце следующего видео. Жду вас каждый понедельник и каждую пятницу на канале Экспонент. До встречи в новом видео!